Здравствуйте! Это урок, который поможет закрепить все выученные слова за последние уроки. В этот раз вам нужно будет историю полностью самим придумать, но небольшие шаблоны и подсказки я вам дам. В будущем, скорее всего, таких уроков больше не будет. При желании вы сможете взять из наших уроков все новые слова и придумать с ними историю. Начнем! Often часто. Часто вижу вентилятор-фен. Часто слышу вентилятор-фен. Часто вентилятор, феном, бодрюсь, мягким бризом. Плей, играть. Мой аудиоплеер играет ярко, огонечек ритмично моргает. Мой аудиоплеер играет музыку, мой аудиоплеер играет место, мягкой мелочи. Computer, компьютер, компьютер. Компьютер в компьютерной аудитории не мешает глядеть. Компьютер в компьютерной аудитории не мешает обсуждать личные дела. Компьютер в компьютерной аудитории очень мягкий. Гейм игра. Гений забрел игру. Игра с гематитом. Элегантный гематит у него дома лежит. Гений ударяет гематитом, играет музыку. Гений играет и обнимает гематит, а гематит нежный. Ду – выполнять, делать. Дятел дупло делает, выполняет отличное дупло. Ветер дует молча, делает легкий бриз. Дуп ласковый, яркий, милый. Делает эпоху легкой и эстетичной. Эври каждый. Еврей каждый эвкалипт видел. Каждый слышал слово Эврика. Эвкалипт каждый эври чувствует. Дэй – день дневник дней я вижу и говорю, День за днем слышу звон денег, Любой день Дейти обнимают. Синемо кино, синий потолок, Здесь видно, снимают кино. Сильно гремит пленка, Здесь снимают кино. Осина мягкая и пушистая, Кадр получится, снимая кино. Пак, парк, парк чудесный на заборе, пока слон, пока сказал покойник, и парка нет. Покой нашел в парке мягко спится. МЕЙК, новое создать. Мэйка горит, слепит, новые ожоги создает. Тишина и тут новый звук создает мейкромикроб. Думаю, теплую атмосферу создать. Мегну одним глазом, другим Мэйку показываю, говорю. Нащупай, новое создаю. Дог собака. Други вижу, это собака. Дог да, гав, сказал пес. Собака, нет, не други. Догнала, догинула. Дога лизнула ухо собака. Кэт кот, кэта вижу, кэта слышу, кэт чубкот лежит. Мани, деньги. Малина такая красивая, отдам деньги все за мани. Мани, манинка эту. Слышу странный голос, манит меня цыганка, манит, деньги все выманивает, манину забирает и говорит, измани меня. Мина подо мной, чувствую страх, Оказалось не мина, а мани деньги мои. Доллы, доллар, долго лорд копел, доллары, Дзынь. лорд рассыпал доллары. Вотч смотреть, в очках смотрю на водку, в очках пою танцую и сплю. Очки не замерзают. Птичь учить. Птичку свистеть учить легко. Птички холодно. Нужно птичку учить летать. Птичка красивая. Учим птичку рисовать. Мис скучать. Миска с сыром лежала на прилавке. Забрали миску. Скучать по миске буду. Мискин звук звенит. Скучно и некрасиво. Холодная миска. Всегда скучать буду. Always, всегда. Always, always. Всегда. Алмаз всегда твердый. Звенит олово Всегда звонко. Финиш заканчивать. Феник закинул прямо в рот филину. Феник полетел. Филин закричал. Вкусно, филину. Феник закончился. Сделал финиш. Он тайм вовремя, он там в Японии вовремя приходит на работу. Жарко от такого вовремя. Южели обычно, в июле обычно мы ходим плавать в море. Обычно ветер дует мягкий, приятный. Южели юмор обычно громкий смех вызывает. Релакс отдыхать, релакс течет приятная река. Релакс. шумец с небес вода. Релакс. Мягкий отдых. Релакс. Отдыхать. At home. Дома. Холл зеленый. Это дом. Шумит ветер в окнах. Мы дома. Мягкий дом. At home. Я дома. Хэверест, Отдых. Красивый вид с горы Эверест. Шум ветра. Холодный воздух. Эверест. Место отдыха. Трай пытаться. Трактор старый, но большой. Тарахтит трактор. Удобно в нем сидеть. Час прошел. Трактор тарахтит. Пытается трай. Лен учиться. Рядом с домом растет лен. Выжимая из лена сок, лен течет и капает в воду. Учиться буду. Лен универсальный. Джоб работа, яркий луч с окна, доброе утро работа, добрые звуки работы, спасибо дирижеру, работать комфортно, по-доброму джоб. Файнд, искать, фантастический салют, звуки могут быть и тщ, и туп, от ярких красок, фейерверка, мурашки по коже, ищу фантастические ощущения, файнд, искать. Сам тайм, иногда, райский лесок, солнце светит ярко, преобладают ярко зелено-желтые краски, течет блестящий ручеек, вдалеке над ним радуга, слышны звуки птиц, мягкая трава, приятный воздух, спокойствие, сам тайм, иногда, бываю, сам тайм, иногда. Это шаблон, который вы можете использовать для создания собственной истории. На новой ступени наш метод обучения изменится. Вы сможете более легко запомнить слова. Мы вернемся к первым словам, чтобы запомнить визуальное написание и учить в будущем будем сразу. Если у вас получилось, отлично. Если нет, то вернитесь к урокам, как будет настроение. Или приложите больше усилий. Дальше мы проверим знания свои за последние уроки. Удачи!